Танк Т-34. Двигатель его отлит из американского алюминия. Он одет в броню, которая сделана на американских лидирующих во фраме Лебдене и так далее. И, э, в этом танке есть башня. Она вращается. А почему она вращается? Потому что погон башни сделан на американском огромном карусельном станке. Своих не было. Своих не было. Она стреляет из 85-миллиметровой пушки, которая способна пробить броню немецкой пантеры. Откуда взялась пушка? Потому что не американцы прислали оборудование, способное рассверлить такой длинный ствол. Ну, естественно, командир общаться с своими подчиненными по американской рации, это мы понимаем. Пушка стреляет снарядами, порох американский, а взрывчатка, то та, что там вот снаряд запомнино, американская. Латунная гильза сделана из американской латуни. Все это вместе с А, да-да-да-да-да-да-да. Там же катки, посмотрите, в парке любом на т 4 uh -huh. на, на катках резиновый бандаж. кучук то американский. Пробовали делать без бандажа, разбивают кедрен и всю подвеску. А так танк наш. А, танк, а вместе все это называется танк наш, но вообще-то рядом с ним еще идет и американский Шерман о котором никто не вспоминает, но когда у меня в руки попали документы по советскому штурму Вильнюс, меня просто люди просили там подобрать документы, я посмотрел просто на часть тех танковых дивизий, которые брали, бригад, конечно же, которые брали Вильнюс. Ничего себе, каждый третий американский танк. Я это очень удивился. И все это вместе взято называется советский танк. И так далее, и так далее, так далее. Не говоря уже об огромном количестве машин поставленных американцами.